Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! И продолжаем снова выживать в Рафтецке. Да-да-да, в прошлой серии мы приплыли к большому острову, на котором мы встретили много для себя новых интересных животных. Нашли для себя много интересных компонентов. Сейчас я вам продемонстрирую. Да, вот такой вот остров у нас. Хотя это, ребятки, не тот остров, на котором мы были в прошлой серии, а это уже я подплыл к совершенно другому, но тоже большому острову, на котором практически все те же самые жи виды животных и растения нам будут сейчас попадаться. Ну и, конечно же, друзья, не будем медлить, выдвигаемся на исследование этих самых новых место и сделал то, что не мог сделать в прошлой а, серии разобрался я наконец-таки с тем, как нам крафтить эти самые патроны для а, сетка мёта всего лишь, друзья, нужно нам убивать, находить а, рыбок интересных да, это у нас рыбки фуга, которые плавают здесь в воде которые умеют взрываться, когда мы к ним подплываем ну что ж, я, ребят, рассказываю вам, вам. сейчас в процессе я вам их покажу, продемонстрирую для этого нам необходимо взять хотя бы кислородный баллон и ласты, чтобы а, суметь а, поплавать и поискать этих самых а, рыбок. Так, ну что ж, у нас в принципе все есть, все у нас практически готово для вылазки. Можем уже выдвигаться. Кстати, на этом большом острове я до сих пор еще не убил большую птичку. Она будет снова нам сегодня мешать в наших приключениях. Ну а мы, конечно же, ей что-нибудь в этом плане а, противопоставим. Так, ну что ж, ребятки, высаживаемся. Пришло время навестить здесь местную, как говорится, а, фауну. Вон, ребят, та птица, которая там бодренько летает, я специально для, ее, для нее взял лук и стрелы, потому что по-другому с ней никак а, не совладать. Так, ну что ж, ситкомет у нас заряжен, отлично, заряжаем его патрончиком и я готов, друзья, отлавливать всех тех а, новых животных, которые встретятся сейчас на моем пути. Так, надеюсь, я, ребятки, мне попадутся именно те, которые были на прошлом острове, да. Это были очень эксклюзивные животные. Животные, я уже иду за вами, показывайтесь, хватит уже гаситься, выласти своих Нор. Так, наше, основная наша приоритетная цель, это, конечно же, животные. И вот ту, в принципе, птичку можно также зацепить, если она, конечно же, к нам сама подлетит. Так, продолжаем, ребятки, путешествовать. Какой-то у нас остров странноватый, он вытянутый, вытянутый как сосиска. Тут у нас, смотрите, пропасть просто огроменная. Тут у нас тоже ничего. Вот тут у нас какое-то странное возвышение. Наверное, на него нам надо будет как-то вскарабкаться. Ну что ж, давайте, ребят, будем пробовать вскарабкиваться, что я могу сказать. Как только это сделать. Так, птичка, ребят, летает. Она нас постоянно палит. Похоже, она полетела за камнем. Так, ребят, заряжаем. Мне кажется, она пикировала за камнем. Сейчас мы здесь ее будем ждать. Ну что ж, подлетай давай, я уже готов. Я уже готов. Только не кидай. Сильно больно мне. Меня... Ой-ой-ой, попал! Попал я, ребятки, в нее отлично! Я в нее только что попал. Замечательно, посмотрим. Вроде бы 5 стрел она выдерживает нас. Самое главное забрать с нее стрелы, когда мы ее уничтожим. Ой-ой-ой-ой-ой, кого-то я вижу. Кого я, ребятки, вижу? Смотрите, это какой-то у нас. Баран, я так понимаю, да? Ну что ж, заряжаем сеткомет, давайте уже заарканим сейчас эту дичь. Куда она у нас убежала? Как бы нас сейчас птичка не заарканила, да? Где она у нас? Баран, стоять! Стоять, я тебе говорю. Где, кстати, птичка? Я не вижу. Давайте, ребятки, зарядим уже. Я думаю, что птичка где-то близко. Вот она летает у нас, но она не хочет на меня пикировать вообще никак. Пока что она не зарядила свои лапы булыжником. Так, мы, ребят, продолжаем охотиться. Где наш сеткомет замечательный? И где, кстати, тот баран? Который только что здесь бегал? Так, так, так, секундочку, главное не спугнуть живность, главное аккуратненько подойти к решению этого вопроса, чтобы наш горный козлик не ускакал от нас слишком далеко. Так, и что? Вот она, ребят, пролетела, только что пролетела, продолжаем бороться с ней, ага, вот она, ребят, берет камень, смотрите, ребят, мы становимся свидетелями, берет на камень и пытается в нас сейчас кинуть его, на, держи, отлично! Попадаем мы в нее еще раз, только перья разлетаются. Интересно, перья можно подбирать? Нет, друзья, перья подбирать нельзя. Иди сюда, хватит уже от меня улетать. Ты задолбала, давай уже, бери еще один камень и пытайся меня как-нибудь им зацепить. Она где-то здесь, ребятки, берет камень, стреляем в нее, стреляем, огонь! Не получается, пока она берет камень, не получается, ребятки, в нее попасть. Две стрелы я трачу просто так в молоко. Не получилось у меня, ребятки, когда набрала камень, почему-то стрела в нее не залетела. Возможно, она даже в нее не залетает. Ладненько, давайте пока что не будем отвлекаться на барана. Надо срочно нам сначала избавиться от этой а, назойливой птицы, которая нас постоянно здесь будет теперь а, доставать. Барашек Шон, иди сюда, камон! Я тебя сейчас заарканю и к себе домой отправлю. Так, одним глазом поглядываем на птичку, которая может в любой момент. Куда ты? Стой же, а! Вот же гад такой, а постоянно за ним надо бегать. Стой, стой, стой, стой, стой! На! Да блин, не попало! Не попало! Черт возьми, не попал! Вы сами, ребят, видели, что не попал! А, интересно, можно подобрать обратно этот патрон? У меня куда-то улетел мой патрон. Вот он лежит. Вот он лежит, мой патрон с сеткой. Нельзя, похоже, подобрать уже, да? Один раз только работает, один раз, поэтому нужно быть аккуратным, когда пользуешься этой а, интересной штуковиной. Так, вон он, барашек, ходит у нас по горам. Так, давайте все-таки попробуем его поймать сейчас. Барашек, это, мне кажется, интересный очень а, экземпляр. Нужно очень аккуратно, друзья, стрелять. Очень... Ай-яй-яй, какой он резкий, а! Какой же ты резкий парень! Надо научиться стрелять из этого ружья, потому что я первый раз стреляю из него по животным, по этим... Так, ну что ж, давай, беги сюда, я уже готов. Беги сюда, родной! Блин, эта сеть недалеко, кстати, действует. Давай, давай, давай, давай, давай, беги сюда, я тебя жду. Я тебя уже жду, давай. Подбегай потихонечку. Братишка, скрещу уже на готове. Ну, блин, птичка летит, птичка. Давай, сюда, что ж ты будешь делать, ребят? Второй выстрел снова мимо. Снова. Ой, ой, ой, ой, какой же ты резкий, ловкий парень, а? С третьего раза то точно получится, да, друзья? Получилось наконец-таки, друзья. Я поймал свежую новую дичь. Да, берем этого барашка и бежим к себе. Домой. Ну что, добегался, как говорится, да? Три целых патрона я потратил. Целых три патрона мне потребовалось, чтобы этого барана а, заарканить. Еще и в ластах иду. Ну капец просто. Подготовился я, конечно же, как надо. Тяжеленький гад, а? А птица продолжает нас кидаться камнями большими. Ё-моё! Только что у меня по голове прилетел огромный булыган Итак, барашка мы уже принесли на наш плот Только осталось придумать, куда его положить Да, друзья, наш барашек уже смело разгуливает по нашему а, плоту Но вопрос стал в другом ребром Так, закрываем этого парня Я надеюсь, он никуда не сбежит нести можно, можно, кстати, сейчас его таскать куда угодно, после того, когда мы его поймали. Да, он у нас, так сказать, уже приручен и уже ходит здесь спокойненько. Разместим загончик для нашего барашка. Пускай это будет вот такая вот область. Нужно, наверное, будет сейчас чем-нибудь огородить. Какой-нибудь заборчик давайте тоже мы сейчас поставим. Так, веревочки нам потребуются. Какой, ребят, заборчик нам для этого подойдет? Давайте посмотрим. Веревочное ограждение, я надеюсь, этого будет достаточно. Раз, два... Здесь у нас будет 3, 4, 5. И здесь, может быть, где-нибудь я сделаю специально какой-нибудь вход. Вот такой у нас получился небольшой загончик. Я так понимаю, нам нужно полить вот эти все грядки, чтобы они у нас росли. Поливаем лужаечки. Да, вода нужна, друзья. Вода нам теперь нужна в больших количествах, чтобы ухаживать за животными. Так, забираем из моего, значит, опреснителя водичку. Наполняем своей емкости, наполняем также опреснитель. И давайте попробуем поместим этого парня ä, уже вот сюда в наш новенький вольерчик для животных. Давайте, ребятки, вот сюда. Все, родной, наслаждайся, давай, живи здесь, чувствуй себя как дома. Кстати, этого парня можно ä, подоить, а также, я так понимаю, ему можно дать а, сменить имя животного. А это останется, ребятки, на вашей совести. Как бы вы хотели назвать этого барашка, пишите, пожалуйста, в комментариях под данным видосиком. И если ваш комментарий наберет больше всего лайков, а, то так мы и назовем нашего а, парнишку. Пока что он у нас останется без имени. Я так понимаю, ребятки, это коза для того, чтобы ее можно было а, доить. Недолго думая, я сразу же Понял, что нужно сделать автоматический какой-нибудь полив этих самых грядочек. И у нас есть, ребят, на этот случай специальная приблуда, которая называется а, сплинкер. Для его крафта мне осталось взять только еще один слиток, сделать болт. И вуаля, друзья, готово. Сплинкер у нас уже есть. Давайте попробуем сейчас его разместим где-нибудь. А, и посмотрим, как же у нас будет а, работать Прямо здесь, я так понимаю, можно его разместить Где грядочки у нас имеются А возможно где-то рядышком поставить Ну что ж, давайте, ребят, поставим его куда-нибудь вот сюда Пока это у нас тестовый будет вариант Пускай у нас стоит здесь, посмотрим как же у нас будет а, работать И бутылка пресной, а, бутылкой пресной воды только его можно заправлять Или же обычной водой, давайте глянем Так, интересно, из этой, из этой части можно добывать воду или нет? Ай-яй-яй, прыгать сюда главное можно, а добывать отсюда воду а, нельзя Так, ну что ж, давайте попробуем соленой воды просто натаскаем Так, и сюда, наверное, потребуется батарейка Так, я не понял А, вот у нас, значит, вот у нас есть стрелочка, которая указывает сколько нам необходимо сюда воды Что-то мне кажется, я его неправильно поставил Вообще неправильно. Мне кажется, вот эта вот лейка должна быть в сторону, а, вот сюда, в сторону посева, в сторону урожая. Давайте переставим этот самый сплинкер вот сюда, вот чтобы она смотрела у нас. Да, вот так вот. Вот так, думаю, будет нормально. И опять требуется вода. Сейчас заполним. Что, в принципе, заполнили уже мы этот сплинкер. И давайте сделаем батареечку для него. Как интересно его включать, выключать, я не знаю. Просто ставим батареечку вот сюда. И я надеюсь, он сейчас у нас будет а, работать. И, возможно, даже где-то его нужно запустить, наверное. А нет, он, смотрите, в автоматическом режиме вроде бы начинает орошать. Да, полил, полил, да, вижу, что воды у него достаточно. Батарейку тратит он автоматически. Короче, работает он в автоматическом режиме. Как только у нас лужайка где-то обезвоживается, он у нас начинает опрыскивать. Отличное, ребятки, просто решение, чтобы каждый раз не подбегать, не бегать тут с кружкой воды. Замечательно, теперь вот этот вот козлик будет постоянно мне приносить определенного рода ресурсы, то есть молочко. Ну а пока наше животное осваивается, давайте сейчас быстренько сплаваем за новыми ресурсами, такими как, например, взрывчатый порошок. Он нам пригодится для крафта тех самых патронов, сеткомета, с помощью которых мы сможем ловить новые виды животных. Так, ну а для начала, наверное, нужно наведаться сейчас в водную пучину, чтобы уничтожить здесь плавающую поближестью близости акула. Где ты? Где ты, свирепый хищник? Плыви, давай сюда. Сейчас мы немножечко с тобой на тебе разомнемся. Опа! Ой-ой-ой, похоже, это не я сейчас разомнусь, а он нам не оттянется. Иди сюда, родной! Не получается мне его догнать. Так, ладненько, ждем здесь. Давайте сначала уничтожим, потому что этот парень или, или же девочка будут нам мешать! Да что ж такое? И не получается! Ха -ха. Не получается у меня пересилить, друзья, водную стихию. Еще, еще пару ударов, и я, ребятки, погибну. Так, ну что ж, ждем. Где у нас эта акула? Вот она, вот она подплывает Давайте, ребятки, ай-яй-яй-яй-яй Последний, ребятки, удар мне остался Не получается у меня все-таки совладать с этой самой э, гадиной Ладно, давайте отплывем все-таки обратно на плод Итак, раз у нас появился совершенно новый друг Давайте-ка попробуем взять с него максимум Давайте попробуем подоить эту козу Уапс, так не получилось А как подоить? Как же тебя подоить-то? Не понял, у меня же есть ведро Как же сейчас подоить-то? Давайте, надо, наверное, присесть или что-то в этом роде сделать а, все понял, нужно просто на ЛКМ Нажать, и мы получаем, друзья, ведро молока с нашего парня. Великолепно. А сейчас мы уже больше не можем. Мы должны подождать, пока у нас этот тип а, не поест, скорее всего. И после этого только у нас появится еще раз возможность его подоить. Наконец-то, друзья, совершенно новый, а, новый ресурс мы получаем, с помощью которого мы можем сейчас готовить вот такие вот головы а, фугар. У нас получилась бурда. Ну, я так и знал, друзья. Первый, блин, как всегда, комом. Ладно, что бы там ни получилось, давайте это уже съедим. Так, бурда, ребятки, у нас получилось. Смотрите, это у нас объедки. Объедки у нас немного восстанавливают, но что-то довосстанавливают. Две головы надо было, друзья, две. Так, пошлите, ребят, повторно. А, продолжаем, ребятки, уроки готовки у нас сейчас идут. Так, ну что, можно тебя подойти или нет? Нет еще, у нас еще не накопилось молоко. Продолжаем бороться с а, опасным водным хищником, с акулой. Вот она у нас плывет. Попробуем сейчас ее завалить. По-быстренькому! Есть такое дело. Еще один удар. И еще один удар не получается. Последний финальный удар мне и нанести. Ну что ж, ждем повторной атаки хищника. Давай, давай, давай, давай, опачки! Блин, за дело же все-таки, а зараза есть такое дело. Наконец-таки мы ее вырубаем, забираем с нее все и начинаем потихонечку исследовать водную, водные глубины вокруг нашего плота. Так, ну что ж, давайте сплаваем в ту сторону. В той стороне я еще не был, я надеюсь, что все-таки мы найдем этих самых еще рыбок, да, фугу, а, который, с которых можно взять а, прикольные ингредиенты. А, вот она, вот она, ребятки, та самая рыбка, с которой а, у нас а, получается взять нужный нам порошочек. Так, ну что, иди сюда, будем тебя потихонечку мы умер, умерщ, умерщвлять. Так, раз выстрел, два выстрела, слишком близко, ребят, ее не подпускаем, потому что если она близко подплывет, то она взорвется. Вот, похоже, сейчас она уже все помирает. Да, померла наша рыбка, отличненько. так, сейчас, ребят, постараемся забрать стрелу, поднимемся наверх, глотнем немножко кислорода, отлично, и опускаемся снова вниз за этой рыбкой. Сначала, ребятки, перед тем, как ее разделывать, вытащите, пожалуйста, из нее все стрелы, иначе, если вы сделаете наоборот, разделайте сначала рыбку, то все стрелы у вас просто-напросто а, пропадут. Так, взяли мы с нее взрывчатый, значит, а, взрывчатый клей, и все. Ну, этого, в принципе, достаточно, чтобы сделать один а, патрон. Также, смотрю, здесь на глубине есть закопанный ящик в песок. Тоже мы его забираем. А, много чего интересного из него а, выпадает. Ну что ж, плывем дальше. Плаваем, ребятки. Охотимся. Сегодня у нас рыбалка. Да, ищем рыб-фугу для того, чтобы можно было с помощью них создать патроны для ловли новых животных. А пока я здесь плаваю вокруг да около, на меня снова начала охотиться эта лютая большая птичка, которая скидывает постоянно на меня свои большие валуны. Ну что ж, давайте попробуем ее, ребят, убить. Попадаем, попадаем! Она на нас по нам сейчас тоже попадет, да? Но вроде бы промазала. Так, попутно ищем этих самых рыбок, которых я пока что здесь не вижу. Ну вот там, скорее всего, они точно есть. Так, ну что ж, ребят, бьемся, значит, мы с этой птицей. Она опять берет камушек, пытается лететь на нас. У нее это хорошо получается, не попадаю я в нее. Одна стрела в ней, да, слишком э, долго я... Ой-ой-ой, мне показалось, что здесь рыбка у нас есть. Но я ошибся, скорее всего Вот там у нас рыбка есть еще, вот в тех водорослях Она плавает, но нам, ребят, нужно Держать глаз востро на эту птичку Вот она у нас опять летит, попадаем еще разочек в нее Она в нас мажет, я все-таки Постараюсь ее сейчас уничтожить Она меня уж очень сильно достала Да, сложно на самом деле воевать с этими грифонами Да, этот пескун нас просто Уже одолел, ждем, когда он Зайдет, пойдет на очередной заход На нас, жду, когда он возьмет Большой валун, вот он, по-моему, готовится к атаке Ждем, ребятки, вот здесь сейчас под караул Постараюсь все-таки его сейчас я а, прибить. Давай, родной, подлетай. Еще один точный выстрел. И тебе, надеюсь, трендец придет. Давай, родной, раз! Есть такое дело. Но не получается нам его убить. Надо, видимо, разом в него всадить все стрелы. Я уже в него, ребятки, всаживаю и всаживаю и всаживаю. Но из-за того, что я, наверное, ухожу, он, скорее всего, регенерирует. И не получается нам его уничтожить. Так, еще 6 стрел у нас имеется. Давайте, ребятки, все-таки сейчас сделаем грамотную охоту и убьем уже этого наглеца. Атака, атака, атака пошла! Есть такое дело, друзья. Убиваем этого парня. Наконец-то. Как же ты долго меня доставал, родной. Ты просто-напросто из меня все соки э, выпил. Наконец-таки, друзья, получилось с этим парнем разобраться. Так, забираем сначала металлические все стрелы. Потому что металлические стрелы это очень дорогое удовольствие. И давайте прямо здесь и сейчас в воде его мы расчленим. Давай сюда все свои перья, яйца или что там у тебя есть еще, я не знаю, хорошего, полезного. Да, ребят, ножки забрали, голову забрали, все, по максимуму мы этого парня обобрали, будет знать, как с нами иметь дело. Так, ну что ж, приплыл я снова на свой плод, а, проплыл я здесь все окрестности и больше не нашел этих самых интересных рыбок, да, которые бы нам позволяли добывать с них взрывной порошок, но одного мы точно, ребят, убили, и давайте попробуем сделаем еще один взрывной порошочек. Так, порошочек делается следующим образом, мы просто-напросто загружаем вот этот вот взрывчатый клей в печечку, и как следует это все дело прожариваем, ну и Ждем, когда у нас все это дело прожарится. Как только прожарится, естественно, мы получим с этого всего дела наш с вами взрывчатый порошок. И сделаем себе еще один патрон для сеткомета. Так, сделал я еще один себе сет... снаряд для сеткомета. И выдвигаемся снова на исследование этого острова. Я видел, что где-то там недалеко бродит у нас лама. Не должно быть так, чтобы она осталась у нас без присмотра. Давайте сейчас мы выйдем на охоту уже за ламой. Да, надо эту уже малышку срочно отловить. Ну и заодно проверить. Вот она, друзья, вот она. Вот, смотрите, как бодро она скачет мимо нас-то, а. Как бы к ней подкрасться-то аккуратненько, я не знаю. Давайте, ребятки, сейчас попробуем подкрасться. Успокойся уже. Вот, ребят, самое для атаки. Но она нас видит и поэтому постоянно от нас убегает. Как же мне, друзья, ее поймать так, чтобы она не бегала? Вот так как бег, бешеная, умалишенная, да, мне нужно ее заставить как-то успокоиться, потому что у меня всего лишь один выстрел из этого а, сеткомета, и мне нужно как-то заставить животное а, встать. Вот, она, ребят, сейчас была только что передо мной, перед носом, но я побоялся выстрелить, потому что у меня совершенно один патрон. Мне необходимо этот патрон, друзья, израсходовать а, со смыслом. Не просто же так это у нас все Здесь задумано Так, ну давайте, ребятки, подождем а Выждем сейчас момент, когда она у нас остановится А ты должна остановиться Лама, черт возьми, ты когда уже остановишься Я не пойму Вы посмотрите на это бешеное животное Как будто у нее заноза в заднице Она носится туда-сюда, как угорелая И, братишки, с Крэчу никак не получается Прицелиться нормально и выстрелить ей Куда нужно Так, ну что ж, будем преследовать Вот она, ребят, стоит Давайте попробуем немножечко подкрадемся к ней Она стоит, ничего не подозревает я надеюсь, она так и. Ой, побежала, побежала, побежала. Ну что, выстрел! Есть такое дело! Да, хорошо, она сейчас побежала. Предугадал я ее действие. И на самом деле поймали мы эту ламу. Ну что ж, забираем. Давайте, ребятки, заберем ее и понесем к себе уже на, на плод. Здорово, лама, черт возьми. Хотела ты от меня убежать, а нихренашки-то у тебя и не получилось. Все самое лучшее, как говорится, тащим к себе. В Вы только посмотрите на эту красоту, друзья Наконец-таки в копилку моих экзотических животных Входит эта замечательная а, лама Которую можно, кстати говоря, а, подстричь Также ей можно дать свое собственное имя Какое же имя ты дашь, зритель мой дорогой, этой ламе? Пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение по этому поводу И чей комментарий наберет больше всего а, лайков да, тот кто То то имя и будет носить моя замечательная лама На нашем с вами плоту выживальщика Так, ну что ж, мне показывается, что ее можно можно подстричь. Давай сейчас попробуем это сделаем. Где-то у меня тут были ножницы для подстригания. Так, ну что ж, давай мы попробуем тебя сейчас подстригем. Есть такое дело, смотрите, какая она лысая стала Да, ребят, состригли мы с нее немножко шерсти Я так понимаю, периодически сюда надо будет подходить И стричь ее регулярно Давайте попробуем, исследуем сейчас шерсть Посмотрим, что она нам а, дает Так, ну что ж, к столу исследуем Что-то давно я не подходил, давайте попробуем, исследуем Изучаем, ребятки, шерсть, смотрим Ой-ой-ой-ой-ой, наконец то я научился Крафтить кожаные а, Наголенники Давайте научимся Отличненько, кожаный доспех на плечи Есть такое дело, кожа Шлемак и самое интересное Это у нас конечно же Рюкзак, офигеть Наконец-то я до него Дорос, так я смотрю у нас тут уже Приготовилось эксклюзивное блюдо, которое я а, Хотел отведать, давайте уже Заберем, посмотрим, что у нас здесь а, Получилось такое вкусненькое Так, мм, какой аромат На моей кухне, друзья, по-другому не бывает Так, ну что ж, раз Два. Так, мы взяли, ребят, совершенно новое блюдо. У нас нож, ножка а, с джемом. А блюдо это попробую я, конечно же, тогда, когда я проголодаюсь. Да, как видите, моя кухня уже а, имеет какое-то разнообразие. Не только у нас тут обычный овощной суп, борщ, а уже всякие раз, различные экзотические блюда. Ужин с за закулы, бульон из головы и также есть ножка с джемом. Мм, как же она обалденно, друзья, пахнет. С нетерпением уже хочу ее а, попробовать. Ну что ж, вот такое вот экзотическое сегодня у нас приключение Получилось в рафте. Нашли мы несколько совершенно новых животных и теперь они будут с нами путешествовать через всю, как говорится, через весь океан. Естественно, я не забываю о том, что нам необходимо исследовать совершенно новые острова, новые города из нашей второй главы. Но мы до этого как-нибудь обязательно дойдем. А чтобы мы быстрее дошли до совершенно новых событий в новой главе, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И братишка Скрэч будет гораздо чаще играть в рафт и снимать по нему Крутые видосы специально для вас Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!